Приветствую, мои любимые подписчики, с вами Елена Дегурова, и в этом видео мы с вами будем говорить о солнечном затмении. Я вас поздравляю. Поздравляю, потому что действительно это не просто переломный момент. Вы через некоторое время, возможно, через несколько лет, если вспомните определенные моменты этого затмения, вы будете осознавать, насколько оно важное и как оно влияет не просто на какие-то фрагменты сегодняшнего, завтрашнего дня, а буквально на несколько десятков лет в нашем будущем. И именно сегодня произошло, произойдет переломное солнечное затмение, которое... Действительно перевернет вашу жизнь. И мы постараемся сделать все максимально для того, чтобы этот переворот был а, безопасным, экологичным и во благо для вас. И а, вы знаете, это не просто затмение, а именно в этот день, именно в это время соединяется а, и перерабатывается карма рода и ваша личная карма. Те, кто меня давно знают, наверное, удивились тому, что я говорю о карме, но мы будем карму рассматривать не как нечто, от чего надо избавляться, что надо очищать или что-то переделывать, бороться и так далее. Нет, если говорить о карме в моем видении, я просто сразу некую вводную дам, а потом мы пойдем с вами по практике. Что такое карма? Мы приходим на Землю и проживаем несколько жизней, играем несколько игр в этом квесте «Земля». И то, когда мы жили раньше, да, в прошлых каких-то воплощениях, мы и были тем родом, который, в общем-то, так тщательно пытаются отработать. Но наша задача с вами быть в осознанности и помнить, осознавать очень важный момент, что мы не боремся, не изменяем карму рода, или своего прошлого мы всегда работаем в моменте здесь и сейчас и а, что такое карма родок а, личная карма это то что у нас накопилось за эти периоды за все наши воплощения все наши а, игры на земле и мы здесь и сейчас можем с вами совершить огромный переворот и действительно а, сделав определенные эффективные вещи, поменять свое будущее. Но именно сам род мы трогать с вами не будем, в том понимании, в котором это привычно делают эзотерики или какие-то духовные течения. Мы помним, что все есть я, все есть во мне, так же, как и я есть во всем, и я есть везде. Поэтому работаем мы только с собой, только в моменте здесь и сейчас. И именно поэтому та техника, та практика, то, что я вам сейчас расскажу, тоже будет касаться момента здесь и сейчас. Возможно, вы в последнее время, в последние несколько месяцев, один-два месяца, вы слышите некие голоса. Но это не те голоса, которые детально описаны в книгах по психиатрии, да, и которые навязчиво преследуют кого-то, искажая реальность и заставляя сомневаться в самой реальности окружающего мира. Это иные голоса, которые звучат из прошлого, и у каждого из них есть или было реальное имя, фамилия, место проживания, была своя судьба. То есть это какие-то воспоминания о ваших предках, это какая-то информация о ваших предках. Это не голоса сумасшествия, которые звучат в головах, это именно некое э, вспоминание или э, нечто, э, не, некий привет из прошлого, возможно, очень далекого прошлого. Это голоса ваших предков, вашего рода, реальных людей, которые жили когда-то, чувствовали, плакали или смеялись, были богатыми или бедными, имели большие семьи или были одиночками, рожали детей или оставались бесплодными, приобретали многое или теряли все, были счастливы или не очень. И не имеет значения, сколько лет, сколько десятилетий или веков разделяет вас с ними, потому что они незримо живут в вас. И фрагменты их жизни, они просвечивают сквозь вашу жизнь. Пазлы их судеб вокруг проступают сквозь вашу судьбу. И прямо сейчас, каждый день, иногда незаметно для вас, и даже часто незаметно для вас. И если вы сейчас подумали, что вы абсолютно уникальны, и вы выбираете и творите историю в своей жизни, попробуйте остановиться на мгновение и просто представить, Свою ежедневную жизнь. А вы уверены, что это только ваши вкусовые предпочтения? Например, начинать утро с чашечки ароматного кофе. А может быть лет, ну, не знаю, 200 назад какая-то из женщин вашего рода жила в Турции. И это был ее привычный утренний ритуал. Точнее, это вы в прошлом воплощении были той женщиной. И в вас это сохранилось как в памяти сегодня. И ваша любовь к кофе – это просто маленький пазл, впечатанный в вашу генную память, которая сохраняет и удерживает связь с этой женщиной, с вами в том прошлом, и сохраняет неосознанную вами память о ней. А вы уверены в том, что ваши чувства – это только ваши чувства? А тогда у меня вопрос. Почему вы иногда испытываете чувства, которые не поддаются никаким логическим объяснениям? М? Возможно, вы ловите его от кого-то, от какого-то сигнала из прошлого, от себя из прошлого, потому что мы все есть здесь и сейчас, вы об этом вряд ли задумывались. А почему на вершине успеха вы вдруг решаете все начать с нуля и идете в тему, которая окажется окружающим полным бредом. Возможно, в этот момент какой-то пазл, оставленный вам в наследство от кого-то из предков, от вас, оттуда, из прошлого, решает быть воплощенным именно в вашей жизни, вот здесь, в этом воплощении. И таких почему, почему, почему может быть просто тысячи. А что из того, что вы на протяжении многих лет считаете или считали своими мыслями, чувствами, решениями, привычками, предпочтениями или поворотами судьбы на самом деле принадлежит лично вам? Вот если сейчас вам хочется воскликнуть, да-да-да, я действительно в последние дни размышляю об этом и чувствую эту связь, если в последние Пару недель, месяц, темы вашего рода начали, иногда может быть даже неожиданно, проступать сквозь ежедневный ритм ваших дел. Если вам вдруг в последние дни захотелось обернуться и посмотреть на эту тему, возможно, впервые или снова, я вас поздравляю. Вы точно чувствуете настоящий момент и солнечное затмение 13 июля, и оно уже вас захватило, и оно не оставит до тех пор, пока вы не сделаете несколько очень важных вещей. Если же вам кажется сейчас, что все это не имеет никакого значения и ничего из того, что я выше сказала, для вас не актуально, тогда вы просто не заметили послание мира вам. И энергия затмения, она может застигнуть вас врасплох, неожиданно, ночью или средь бела дня, и просто поставить вас перед фактом, что эта тема стоит именно сейчас перед вами и не оставит вас до тех пор, пока вы не сделаете несколько очень важных вещей. Да, коридор затмений действительно переломный. И вы знаете, даже... Эта фраза, казалось бы, очень громкая фраза, но она не описывает даже сотой части того масштаба, который мы проживаем. И в нем звучит, звенит, пульсирует, по сути, одна единственная тема – ваш род и связь с ним, и вы, и ваша миссия, и ваше предназначение, которые позовут вас в путь ровно через месяц, в солнечное затмение 11 августа, которое позволит вам завершить этот трансформационный цикл. Я хочу, чтобы вы меня услышали, я хочу достучаться до каждого, кто меня сейчас слушает. Вот что такое в данный момент карма, вообще в принципе карма рода, ваша карма, карма будущего поколения. Вот представьте песочные часы, Нижняя часть песочных часов – это прошлое, ваше прошлое. Весь ваш род – это, в принципе, вы в прошлых воплощениях. Эти люди, с кем вы были связаны, с кем вы согласились играть в эти игры на планете Земля. Верхняя часть часов, песочных часов – это будущее. Ваши будущие воплощения, ваши потомки, в которых вы воплотитесь в следующих жизнях, в следующих играх. И вот та серединка, которая есть в этих весах, это именно вы. То есть вы есть центр. Не надо отрабатывать никакую карму какого-то рода, непонятно какого, каких-то бабушек, каких-то дедушек. Смотрите, все целостно. Все есть вы, и во всем есть вы, так же, как все есть в вас. И если бы затмение могло написать вам письмо или оставить какое-то послание, то оно звучало бы примерно так. Приветствую, мой дорогой или моя дорогая. Я знаю, что у тебя сейчас очень много дел. И я знаю, что тебе хочется отмахнуться от тех знаков, которые я усиленно тебе посылаю уже около месяца. Я знаю, что тебе кажется, что ты уже много сделала для своего рода, для связи с ним, для себя, для своей жизни, для своих потомков. И я знаю, что сейчас лето, и твои мысли могут быть совершенно в другом месте, где-нибудь на море, на песочке, под пальмой. И тебе хочется заниматься совершенно другими делами. Однако поверь мне, услышь меня, пожалуйста, они сейчас абсолютно для тебя не важны, потому что именно сейчас, с 13 июля, по 11 августа мы с твоей судьбой будем решать, что и как произойдет в твоей жизни в будущем. И именно сейчас мы будем записывать в книгу твоей судьбы, что в ней будет, а что нет. И как именно это будет происходить. Именно сейчас мы прокладываем маршрут и нам очень нужна твоя помощь. В твоем роду есть что-то, о чем ты сейчас даже не подозреваешь. Оно фонит сквозь твою жизнь. Но ты этого не видишь. Оно будет очень сильно влиять на твое будущее, которое очень сильно будет зависеть от того, что ты сделаешь именно сейчас. Поэтому... Просто дай мне сейчас твою руку и давай пойдем вместе. Пройдем вместе этот коридор для того, чтобы ты, пройдя этот коридор, стала еще более счастливой. Вот вы знаете, примерно такое письмо вы могли бы получить от затмения. Я сейчас добавлю несколько конкретных деталей, чтобы вы смогли узнать в суете ваших повседневных дел и получили ли вы от него сообщение, особое приглашение, и насколько это затмение касается лично вас. Если в течение последних двух-трех недель с вами произошло или происходит то, что я сейчас опишу, вы можете смело воспринять как знак, что это затмение действительно затронет вашу жизнь и может существенно ее изменить. Вам снятся странные сны, в которых присутствуют какие-то символы рода. Ваши реальные предки, либо это деревья, камни, дома, перекрестки, дорог, женщины в белой или темной одежде – лиц которых вы не видите и которые передают вам что-то или дают какое-то напутствие, даже если вы его не запомните. Или вы вдруг начали часто вспоминать людей из вашего рода и думать о них. Или вас потянуло пересмотреть семейный альбом со старыми фото. Или видео из прошлого. Или вы приняли внезапное решение именно в эти дни поехать на кладбище посетить близких или, может быть, поехать на родину. Может быть, к вам неожиданно приехали ваши дети из других городов или вы отправляетесь именно в этот период вместе с детьми на отдых. А может быть, в жизни ваших детей в это время намечается очень важное событие – свадьба, смена жилья, рождение ребенка и так далее. А возможно, в вашем роду есть люди, день рождения которых приходится на период с 13 июля по 11 августа. Или вы сами родились в период с 13 июля по 11 августа. Или в жизни ваших родителей происходят неординарные важные события, или они вдруг потребовали внезапно вашего повышенного внимания или, возможно, вокруг вас постоянно возникает тема рода и тема семьи. На глаза сами попадаются книги про род, или неожиданно рассказывают вам историю а, на эту тему. Или таксисты, или продавцы вдруг неожиданно упоминают своих бабушек и дедушек. В общем, а, я надеюсь, что вы поняли, о чем идет речь. И если в период примерно с 28 июня по 16 июля что-то из а, того, что я сейчас описала, а возможно несколько пунктов происходит с вами, значит это затмение ваше. И это послание затмения предназначено именно вам. И на вашу жизнь, и на ваше будущее оно точно окажет а, огромное влияние. И вот тут вам нужно узнать о самой главной ловушке этого затмения. Поэтому немного астрологической терминологии в связи с астрологической картой на эти дни, я все-таки скажу несколько терминов. Вот этот коридор затмений, он по-настоящему уникален, и недооценивать его просто нельзя. Он состоит не из двух, как обычно, а из трех затмений. Двух солнечных и одного лунного. И все они произойдут в течение ближайшего месяца. И вот тут начинается самое интересное. Смотрите, в любом затмении главными героями являются Солнце и Луна. Они, находясь в момент затмения в каком-либо знаке, задают ему тему и задачу. И у каждого затмения всегда есть еще и управитель, какая-то другая планета, которая расширяет контекст, добавляет детали, нюансы. Так вот, мои любимые, в обоих затмениях этого коридора главные герои Солнца и Луна одновременно являются и управителями. Затмение 13 июля, открывающая коридор затмений, будет в Раке. И управлять этим затмением будет Луна. Затмение 11 августа, завершающая, закрывающая коридор затмений, будет в льве. И управлять им будет Солнце. Карма рода и ваша индивидуальная карма, как я говорила, это нечто, соединяющееся в моменте здесь и сейчас. Все ваше прошлое, все ваше будущее в моменте здесь и сейчас. Неосознаваемая вами и осознанность. Кармические опыты с прошлого, оставленные вам, вашими предками или вами из прошлого. И то, что вы сейчас сделаете с, личными, с вашим личным кармическим опытом, на котором будет базироваться ваше будущее. То есть это ясно, четко поставленная задача всем нам. Независимо, знаем мы или не знаем, верим мы или не верим. Однако есть один э, очень важный нюанс. У точки затмения 13 июля есть очень четкая взаимосвязь с черной луной, лилит, которая изо всех сил постарается запутать, обмануть вас, Создать целый ряд обстоятельств или а, вашей невнимательности, которые будут всячески уводить вас и отвлекать от, всевозм... от всех возможностей этого затмения. Вы можете упорно не замечать знаков и подсказок. Вы можете нервно истолковывать их, будучи при этом совершенно уверенными, что вы все поняли правильно. Вы можете решить, что уже все сделали и в этой теме, и вот всего, что вы сделали, уже достаточно. Вам может захотеться вообще закрыть эту тему, сжечь мосты, обрубить хвосты и поставить жесткие ультиматумы. И это будет касаться вам абсолютно логичным. Или вы отложите это на потом, когда придет подходящее время, когда-нибудь. Если это вдруг начнет происходить, вспомните об этой ловушке и не попадайтесь в нее. Потому что встретиться с этой темой вам нужно именно сейчас. И именно поэтому сейчас, в дни затмений, в дни коридора, я провожу с огромной скидкой групповые энерговибрационные сеансы, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться этой возможностью чтобы вы могли вместе с нами проработать все пять сфер своей жизни, чтобы вы могли правильно, эффективно доработать то, те хвосты, закрыть, которые у вас остались, и открыть двери максимально своему будущему. И по большому счету в этот период затмения, 13 июля, вам нужно просто сделать выбор, вы идете в будущее или вы тормозите. Да, вы уже не успеваете в первый поток, но значит именно так надо для вас, те, кто не успели. Но у вас есть все возможности, все шансы успеть еще на второй поток с 25 июля и на третий поток с 9 августа. Для того, чтобы действительно максимально воспользоваться этой возможностью создать самими, быть авторами своей жизни, чтобы потом не кусать локти, что вы знали, вы слышали, и вы, простите, профукали не энерго сеансы, вы профукали свою жизнь, и потом, когда у вас пойдет череда каких-то трудностей, вы будете действительно кусать локти, и вы вспомните эти слова, что вы были предупреждены что вам был дан шанс, была дана возможность что-то для себя сделать самим, а вы просто пропустили это, не заметили. Вот такова сила этого затмения. Вы можете это пропустить, вам может казаться это все сейчас неважным, несрочным, однако это, это э, не описать словами, насколько для вас, для каждого это важно. И если у вас по каким-то причинам нет сейчас возможности присутствовать на энерговибрационных сеансах, хотя мы сделали максимально доступным эту услугу, эту возможность, но я сейчас для тех, у кого действительно какая-то трудная черная полоса и нет возможности участвовать, я сейчас вам дам практику. Практика, которая поможет ну, хотя бы частично, хотя бы на какую-то одну сотую приблизить вас и помочь вам хотя бы немножко. Она хотя бы создаст правильный поток энергии в вас и вокруг вас и иниции, инициирует глубокие и красивые процессы, которые уже давно ждут своего воплощения. Те, кто у меня участвуют сейчас на сеансах, мы будем делать эту практику. Те, кто будет участвовать в будущих потоках, делайте эту практику. И даже если вы не сможете участвовать в сеансах, делайте эту практику. Итак, практика на солнечное затмение. Пожалуйста, найдите время для себя и в ближайшие дни с 13 по 21 июля отправьтесь к закату. Ищите его, и пусть он найдет вас. Пусть он настигнет вас в открытом пространстве, в поле, в степи, на опушке леса, на берегу большой или маленькой реки. Отправьтесь туда, и когда вы придете на место, вы поймете, что вот именно здесь вы хотите встретить закат. Осмотритесь вокруг, отдышитесь. Отдайте небу суету и спешку дня. Дышите. И пусть с каждым вдохом ваше сердце наполняет покой. Встаньте крепко ногами на земле. Желательно снять обувь. Пусть ваши ступни ощущают землю во всей во все ее основательности, полноте. А сейчас повернитесь к закату спиной и смотрите вперед. Именно там появится солнце тогда, когда наступит время рассвета. Смотрите туда, ведь там ваше будущее. Там еще ничего не случилось, но обязательно случится. Смотрите туда несколько минут, ничего не угадывая и ничего не ожидая, просто зная, что наступит момент, и что-то произойдет в вашей жизни. Потом, когда почувствуете, что хватит, повернитесь лицом к закату и смотрите на заходящее солнце, и на его фоне увидьте. Увидьте свою маму и папу, за их спиной своих бабушек и дедушек, а за их спинами своих прадедушек, прабабушек и всех остальных, кто стоит за их спинами до самой линии горизонта и даже дальше. И смотрите на всех этих людей. Смотрите на них, они ваше прошлое. Это вы, это ваше прошлое. Все они ваша история, они исток вашей жизни. И поймайте в этот момент главное чувство, которое рождается от взгляда на них. Оно светлое или оно темное? Если оно светлое, склонитесь в глубоком поклоне и скажите, я благодарю вас. Я передам это чувство дальше. Если оно темное, склонитесь в глубоком поклоне и скажите, я чувствую вашу боль. Мне от этого тревожно и страшно. Но я постараюсь превратить эту боль в любовь. Я постараюсь быть Счастливой. Я обязательно стану счастливой, я не стану предавать вас, себя, я не стану передавать вашу боль дальше и свою боль дальше. В будущее своим потомкам, нашим потомкам я передам только вибрации любви и счастья. Сделайте это несколько раз, скажите эти фразы вслух несколько раз, прокричите их вашему будущему и вашему прошлому и снова повернитесь спиной к закату и посмотрите в сторону вашего будущего. Смотрите вперед, прямо перед собой и вслух скажите «Я всего лишь часть, я получила эту жизнь от многих и многих, что стоят за моей спиной. И я передам ее дальше. Моим детям или тому, что я считаю своими детьми. У меня нет долгов. У меня есть ответственность. Ответственность стать счастливой, чтобы в мире становилось меньше боли и больше любви и счастья. Это и будет. Мое хорошее дело на земле. Я обещаю это себе здесь и сейчас, в лучах заката, глядя в сторону своего будущего, из этого момента это будет моей главной благодарностью всем тем, кто привел меня в эту жизнь. После этого сядьте на землю и побудьте в уединении хотя бы полчаса. Не торопитесь возвращаться и не торопитесь разговаривать. Вообще не торопитесь. Дайте в этот момент чему-то очень важному осуществиться в вашей душе. Пусть связь становится светлее, а ваша вера в себя крепче. Пусть боли становятся меньше, а любви и счастья больше. И пусть дни вокруг затмения будут для вас благоприятными. Скорее всего, во время практики или после нее вам придет в голову имя или образ. Это очень важно. Запомните его или запишите. Не обязательно пытаться понять его смысл в данный момент. Если этого не произойдет, ничего страшного. Просто ваша память очень хорошо спрятала подсказку, и у вас еще будет время найти ее. Позвольте всему происходить естественно и неторопливо. Будьте просто спокойны и внимательны. До встречи с вами через две недели. В самом сердце коридора затмений, когда мы с вами в дни лунного затмения 27 июля сможем продолжить начатый нами процесс и завершить его в дни солнечного затмения 11 августа. Я обязательно для всех вас буду записывать очень важные моменты, видео, подсказки, рекомендации. Но помните, что самое ценное, что вы можете сделать для себя, для своих потомков, это сделать себя счастливыми. И я со своей стороны готова вам в этом помочь. Готова помочь завершить прошлое и сформировать наилучшее будущее через энерговибрационные сеансы, которые мы проводим на местах силы в Анапе. Ссылка под этим видео есть, где вы можете ознакомиться немножечко более подробно об этих сеансах, узнать и записаться, забронировать себе место. Во второй поток еще есть буквально одно-два места, в третий поток, ну, может быть, еще человека 3-4 я возьму. Не могу взять много, поэтому старайтесь, если у вас есть желание, забронировать места. Потому что для меня это тоже достаточно такой ну, серьезный процесс, очень энергозатратный процесс. Даже несмотря на то, что это групповая практика, работа ведется очень тонкая, сонастройка каждого человека. И в этом потоке у меня больше людей, которые участвуют именно индивидуально. С ними, конечно же, идет более тщательная работа и будет вестись еще в течение 40 дней после сеансов. На этом я завершаю это видео. Если вам понравилось, если для вас было полезно это видео, ставьте лайк, максимально делитесь, делая репост, нажав кнопку «Поделиться», делитесь во всех соцсетях, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться этой информацией и стать еще более счастливыми благодаря моему видео и благодаря тому, что вы поделились. И, конечно же, я с удовольствием почитаю в комментариях, какие чувства у вас вызвала эта практика, это видео, как она у вас прошла, что необычного произошло. В общем, делитесь в комментариях, я всегда рада. И если есть у вас вопросы, задавайте, я обязательно отвечу. До новых встреч в новом видео. С вами была Елена Дегурова. Пока-пока.